план проекта ну, давайте кратко пройдем наверное, какие-то вещи они для вас очевидны С другой стороны они очень часто не выполняются из-за этого эти проекты они просто бывают неудачными Первый вопрос – организация. Понятно, что внедрять систему управления надежностью и рисками методами подпольной так сказать, борьбы очень тяжело. Поэтому сначала задача убедить свое руководство, что проект этот нужен, соответственно, выпустить приказ, и тогда вы получаете законные права двигаться дальше. Рабочая группа, да, то есть это главные специалисты. Если вы уже прошли организацию, то это идеально, что это отдел по управлению надежностью. Соответственно, две недели – это очень оптимистично, но… Так или иначе, вот это время надо потратить. Следующий этап ⁇ это все-таки, поскольку мы, кроме проектов, занимаемся еще обучением, важный момент ⁇ это обучиться основам методологии. Но, в принципе, одной неделе это минимум, чтобы понять, собственно о чем речь. Что такое надежность, что такое риски, что такое компоненты. Вот спрашивайте узлы детально, да, то есть, как бы, оборудование. Это вот минимум одна неделя для этой рабочей группы. Следующий как бы, пункт. Но ну, здесь... Сразу скажу, отражен план реально реализованного проекта, поэтому можно там понять, что это все действительно не очень быстро происходит. Изучение публикации, референс-визиты. То есть, в принципе, уже такие системы именно правильной надежности в России там внедрены в некоторых компаниях, поэтому можно попытаться поездить, посмотреть и изучать публикации. То есть, это пару месяцев на понимание, что же есть вокруг вас. Соответственно, дальше, ну, по нашей... Оценки происходит именно определение объектов, что это оборудование, либо это датчики температуры, то есть какие объекты у вас войдут в анализ надежности, то есть что вы включаете в контур проекта. То есть, одно дело, когда у вас там небольшой завод, где 300 там, станков токарных, машиностроительных другое дело, когда у вас логический комбинат, где в одном цехе 15 тысяч единиц оборудования. Вы должны на этом этапе понимать, что же вы будете анализировать. Так, мы с вами дошли до определения объектов. Да? То есть, мы как бы должны выделить те объекты, которые попадают ну, вот именно в объем проекта. Предательное ранжирование объектов, разработка технического задания. То есть, эта группа она должна сформировать те требования, которые к этой системе правой надежностью ставятся. Потому что есть подрядчики, есть там свои силы, которые должны понимать, что же вы строите. Соответственно, дальше методология. Ну и алгоритмы. Мат-модели, то есть некое описание алгоритма для этой рабочей группы, чтобы они понимали, как система строится. Дальше разработка справочников, то, что мы называем типовые дефекты модели состояния, занимает от трех месяцев до полугода, то есть чтобы понимать механизмы старения. Сбор данных этой системы, технологические базы оборудования, типовые тех карты, исторические данные по отказам для расчета надежности и рефториск. Тоже в зависимости от того, подрядчик это делает, либо вы сами мучаетесь, занимает там, до полугода минимум. следующий этапы для направления – это диагностика, внедрение методов диагностики для оценки состояния оборудования. Это тоже от 4 до 12 месяцев, в зависимости от того, есть диагностика или нету. Автоматизация. Есть системы, которые позволяют именно автоматизировать сам процесс расчета надежности, интеграции а, с ОСУ предприятия. То есть, опять-таки, на рынке есть готовые решения, либо вы можете сами попробовать написать. Но 2-4 месяца – это очень оптимистично, Это если готовое решение. Создание новых тур, изменение процессов, обучение. Ну, либо до проекта, либо во время, во время проекта всего управления вот надежностью. Это нужно делать. Без этого методологию некому будет поддерживать. Важный шаг – это разработка положений, То есть у нас же предприятия достаточно герпатизированные у многих. То есть должны быть именно стандарты и положения, должностной инструкции персонала, с тем чтобы они то, что мы там напридумывали, уже уже получили в виде инструкции положения об отделе, либо должностная инструкция специалиста, либо инженера. И, собственно, последний пункт, который мы обычно реализуем, Среди проекта это разработка некого альтернативного плана, имеется до альтернативного тому плану, который у вас был на прошлый год, там бюджет, например, с учетом переоценки тех рисков, которые реально либо устраняются, либо нет этими плановыми или неплановыми работы. Такой вот этапность, которая позволяет от начала там, от издания приказа до выхода первого оценки бюджета либо плана работы с учетом рисков, где-то два года это если делать все то, что называется под ключ и с нуля.